прекрасно. Доброе утро. Я у нас не помню уже, какой день Здесь мы вообще потерялись. Да? Полный. То есть четвертый по факту. Значит, мы четвертый день уже здесь. Мы удивились, что у нас за ночь так вся сошла краснота, и мы теперь коричневые. Вообще. Я не знаю, куда делать все красненькое. Но у меня осталось сколько вот здесь. Короче, мы сейчас идем завтракать. И мы дозвонились в больницу, куда нам нужно прийти с моим мухом. И... Там принимают в порядке живые очереди, типа, как обычно, муниципальная вот эта вот все фигня. Поэтому сейчас мы завтракаем, собрали документы, собрали все и идем на мою верную смерть. Эй! Мы завтракать идем, я думаю, сразу туда. А мы не будем завтракать? И потом позавтракаем. Ну, значит, мы не идем завтракать. С какой стороны слышишь? С этой. С этой? Идти совсем ничего, два километра. И, блин, это сверчки, это кузнечики, блин, охренеть, такие громкие. Мне кажется, это скакали. Верчики так, крички, так не кричат, и они немножко. А еще мы чисто краем уху услышали, что на море шторм небольшой. Мы очень хотим посмотреть. Да. У нас сегодня в планах а, на самый последний рейс поехать на пиратские кораблики в море. С салютом, с купанием. Да. Конечно, могут нам обломить это все дело. Значит, если, и, если начнется шторм. Да, будет все плохо. Будем снимать вам красивый бурюшка. Yeah. Ну, да. Куда нам надо? На всех подниматься, конечно. <с <с Жарко, душно. Идем. Хорошо, что мы не поели. Было бы намного тяжелее да. да. Мы прям реально на гору пришли. Зашли в магазин, нет. купили попить. Море. Да. А мы на горе. Да, вон прям видно классно. Здесь вот местные эти, домики такие. В окно с утра выглядываешься, пальма растет. Вообще Ой, красота. Привет. Я по-назазу вижу. Ой, а нам еще идти 400 метров. Ну, походу... А, вон, да, вон, вон, вон. гренада. Пошли в магазин На... запопить, потому что прям невозможно. Да? Там так хорошо в магазине, кондиционер. О. У меня прям течет все. Ворот, смотри, а? Заворот какой. Я тебя не слышу, нифига. А, я забыл, ты в другое ухо слышишь. Заворот Гарю, хороший. Ага. -а. Осталось пять. Каплюшечки, 300 метров. Не, на самом деле прикольный. Говорю, здесь уже чисто местные, потому что это реально на море. А? Как там спускаться? Ну, по вот кругу надо обойти на еще ну, сейчас попьем, будем искать включимся. Ну, мы прям на гору приперлись. Да. Прям вот ты куда хотел? <свист> не, я прибыль... хотел прям на самую-самую вышку. Мы почти на самую-самую пришли. Нет, я прям бляд, на край, прям сесть так и Фигеть, все. Многое хотеть. Вон, в я так понимаю, да, ворота? Наверное, да. Но, видимо, туда. Мы, кстати, достаточно быстро дошли, на ну, удивление. Минут 20, наверное, да, 15. Нет. Быстрее? 15 минут. Ну, Это мы еще зашли 15, в магазин. 15-20, нет, 19. как с тобой вообще. А как нам магазин, перейти. Перебежать. Что за прикол? Угу. Подожди, машина сейчас, он вдруг вырубит. Блядь, стой, стой, стой, стой. Бон, сын, надо, горе, надо. Я не знаю. Прошли мы КПП, попали вовнутрь. Там прямо на КПП дают бумажки, записывают к врачу. Покажите дальше. Нет, не записывают на то, что пропуск на территорию. Пропуск на территорию выписывают. Весь там, типа всё серьезно. Прикольно. Дальше, сюда. России, а, вот-вот, прекрасно. По Клору, да? Здрасте. Да. Ой, последний? Да. Ну и так. А ты нашли пожар, если народу не Смотри, там кто плавает. Смотри, кто не Смотри. Рыба. Фигеть. Короче, мы все сделали. Вернее, Сашка все сделала. Обошлось это все. 800 рублей. В принципе, тетка. В принципе, не так дорого. А вчера мы поп попытались сами как бы все разрулить, там типа промыть, чтобы все хорошо было, чтобы никуда не идти. В итоге в интернете везде написано, заливать туда перекись водорода, потом промывать водичкой. Залили пер... воспаление там. перекись водорода. Все плохо. Но ну, если бы я себя не заливал, мы бы сейчас промыли, было бы все хорошо. А так придется купить капли из-за того, что это перекись там воспаление. Да, не заливайте перекись. Все, идем на выход. Да, это и довольны. Ну не слышу все равно потому что там ладка. От чего вообще у тебя эта вся фигня в ухе появилась? Меньше надо сладкого жрать. Не, я могу, конечно, сейчас такую же папиеру сложить, так себе сейчас Ну, Просто типа вода в море поспособствовало тому, что... Ну да, там... И оно закрыло полностью стуховой проход. То есть это не не редкие такие, да, случаи? Живёшь, надо сладкого, прикольный поход себе вон туда же, в Лазаревскую. А если вы приедете в Лазаревскую, то сразу будьте готовы идти туда же, куда мы шли, потому что нет врачей, нет лоров вообще. Вот кроме и вот детских, этого. да, никого, все дети, если вы просто пропустите, Только туда. Восемьсот рублей? Восемьсот, да. Не ну врачи прикольная такая. Кстати, уф промоть не больно, оказывается. <свят> Я думал, что больно, нет, не больно. Приятненько, тепленько. Так, вообще ничего не слышно. Блин, да, вы же типа немножко дискомфортно вообще никак. Все просто льют воду и все. <свят> все приходит с опытом. <свят> поближе подойдем, с водичкой сейчас водичка попрыскивает немного. Красиво. Да, вот у тебя фотка есть вот с этим, вот я да. помню. Ты покажи сюда, Да. На Центр национальных культур и пальмы, смотри, как растут. А -а -а. Здесь по-любому сейчас должно быть побрызгивать маневничиков в себя. Ветер, ветер ветер стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп О, блин, вода теплая. Камеру все забрызгивает, конечно. Ну можно же потусить здесь. Вода, о, э, все, выключили. Прикольно. Освежились немного. Вода, конечно, прям вообще кипит Все равно брызги попадают, пятерок подул, вообще красота. банда занималась темными делами, и за ней следила кучика, речь держала баба. Мы едем в Этим вы подходите. Так, ребята, оранжевый причал. Это То есть петрума сейчас вот так вот прямо идете центральный. Следующий будет синий это гренад. Направо. Направо поворачивается. Гринад Третий причал оранжевый, прям вот весь оранжевый. Все. Хорошо, давайте вот даем Он всегда Он ночью оплачиваем. у этого причала, а? да, ведь стоит? А? Он ночью у этого причала всегда стоит. Да. Значит, тогда а? мы поняли, куда. Все, спасибо большое. Спасибо. Все. Билетик. <свят> Билетик стоит 1200 рублей на человека на взрослого. 1000, по-моему, нам или 800. <свят> ну, <свят> короче, не суть, на детей дешевле. Детей 600, на взрослого 1200. Мы едем на последний весь в 19.30 на полтора часа. С салютом на закате. Еще пушечи, пушки будут стрелять. Вы ну, слышали это только <свят> один раз? были да. пушки, так должно быть еще купание в открытом море. Я не знаю, как я это буду делать, ну, а, да, Но вот, А мы наконец-то пошли, пошли до нас, сейчас мы все положим и, наконец-то, пойдем покушать. Большинство экскурсий а вы, а вы, работает, вы, работает вы, по предоплате, да. только Мне те кажется, экскурсии, это... которые в Сочи, которые далекие, там сразу типа платишь, и уже вам выдают тоже чеки такие, вы с этими чеками идете, куда вам нужно. Мне кажется, предоплата, это просто вот эта вот сумму, которую получают вот распространители, а все остальное, то есть как бы, ну... Возможно, да. возможно. Просто чтобы им не контактировать, то есть она как, получила 200 рублей из билета, все это ее деньги и им не плевать. Она 150 получила, Ну, грубо сейчас. говоря, я средний, то есть это 100, -то 200, сколько вот здесь Вот мы ходили в аквапарк, па было по 100 рублей. Ну да. Сегодня мы поплывем на операционном корабле, смотреть на закат, стрелять из пушек, Наверное, это не точно. Но я, над... так, я надеюсь, я надеюсь. Говорят, что там что? Да, да. Мы звонили, у кого-то он уже начинается. Ну как мы звонили. Женщина звонила, уточняла, сможем ли мы вообще поплыть. Сказали, вроде как сможем. Будем, возможно, смотреть красивый закат с пиратского корабля. Ну, если Бам. что, мы просто все перенесем на другой день все. Фу, хорошо, хорошо. Сходили, все сделали. Мы ну, молодцы. Да. Сейчас позвони маме, расскажем ей. Да. Чтобы она в шоке была. Мама, кстати, не знает, что Сашка там с ухом. Нельзя предварительно говорить, у нее истерика, может она будет переживать. Будет смотреть этот видос для кого в хозявке, блин. А сейчас я ей позвоню скажу маме то, что с и пришли. Что случилось? У меня ух не слышит. Давай это я сниму это. Давайте. У нас для тебя очень интересная новость. Какая? Мы только что с больницы пришли. Откуда? Из больницы. А что случилось? А что это такое? Это ватка уже. А, а что было? У меня сутки ухо не слышало вообще. А ты что не говорил мне об этом? Нет, конечно, ты переживала. Мы решили тебе не говорить. Здрасте. А Матула, что ли, оттит? Нет. Что было? Как и. Пробка. Да, там люди просто оторать не хочется. А, вы просто, вы просто на ну, ты на вы сюда на ну, полу ну, Скорее всего. Вот. И, а ух, это то болела? Нет, я просто не слышала ничего. Какая прелесть. И вы когда пошли к врачу? Вот сегодня с утра мы поперлись в горы. 20 минус 2 километра в горы, шарахались. Все, все сделали, промыли. Я теперь счастливый человек. Больно? Нет, просто водой теплой залили, и все, и все вылетело. Вылезла. то Да потому что ты бы нервничал, ты бы звонила. А что случилось? А что как? А сейчас видишь, звоню, говорю, все хорошо. У нас, как обычно, все меняется. Сегодня по расписанию. Решили завтра какой в номере, прям вспомнили то, что мы вчера надоели мясо. Замутили себе полляночку. Тут такую. Мясо, вот эту картофельную Чипсы. чипсу. С Орезочка осталось, осталась. Бананов. Вчера купил вот эти вот маленькую. Прикольные. Бери. Оливки. Огурцы, вот помидоры. Бери их. Пимандр. Поэтому мы решили идти, чтобы это все не испортилось. У нас еще копчу на рыбы есть, когда которая... нужно. Да. Так что мы сейчас кушаем и идем купаться. Наконец-то. Да мы вчера не были на море, сегодня полдня уже прошло, небо. Все приятно, нам аппетит. Очень аппетита. классные вилки в магните потрогай. Типа обычно они ломают цветунки, эти типа, прям угу. такие это... О! Кушаем, под да. водкандеем. И включили последний венера. Не люблю бородков. Да. Ой. Мы наконец-то покушали, собрались, топаем в сторону моря. Решили опять пойти короткой дорожкой через улочку. Не через набережную. Видишь, какую-то вонючку у меня сегодня. У него, кстати, начало облазить ноги. Уже. Вот, забрызгались, намазались я. Опять в другом купальнике как обычно. Надо, чтобы вот эта теперь часть загорела, потому что вчера она сгорела, остался белый след. Теперь будем делать так, чтобы эта часть загорала и спина загорала. Кстати, на удивление, что-то очень много тут здесь, Мороша, внимание? Съемные. А мы топаем. Просто идем, а тут енот. Это Побал... ваше... Побалдеть. <с <hizo> <с er <с <с съемка платная. Девушка. Хорошо, Сид енот на столе я сняла, потому что там сидит енот. Мы такие, съемка платная 200 рублей. Говорю, ну окей. До свидания, мы не знали. Откуда ты же уже сняла я говорю, а кто знал? Типа, под, э, висела бумажка какая-то или что? Взял мужик, докопался. Сидит у пивнушки, у него енот на столе. Типа, ну, о, о, о, давайте у нас съемку платный, давайте сфоткаемся. нет, спасибо, не надо. Наглые? Русский. Все, что я могу сказать? Надо было раньше, думаю, стояла бы табличка, типа. Фотосъемка с енотом там, типа, и что. Мы сегодня шли по улице. Мы сегодня шли по улице, я не знаю, снял Лешку. Летом через, под, через переход идет э, чувак с лемуром на руках. Ну, типа... странные. Кстати, море достаточно спокойное, я не знаю, и что. И народу, кстати, немного, по-моему, нет? Мы, кстати, здесь ни разу не были, поэтому не могу ничего сказать. А, это техническая фарафан, зона Ну, все равно немного. Вот, пойдем сюда. Здесь... Сегодня будем играть по законам в жары. Изначально будем мазать. Ну, Хоть... хотя бы там... Хотя, мне кажется, уже поздно. Море сегодня, напомню, 28 градусов. На улице 29. То есть, один градус, градус разницы. Ну, не 29, но солнце больше. На солнце больше, да. Народу, ну, в принципе, вообще практически нет. По сравнению с тем, что было. Белая девочка. Ну, кстати, опять первый раз. Ну, каждый раз пришел на какие-то новые места, где загорать. Да. Вот тоже еще одна белая девочка. Мы такие же были на тренингометре. Ну, не такие. Ну, примерно такие были. Не зря не взяли маску, было бы бесполезно. Очень грязно. Вот, то есть я даже пытаюсь ходить по колено. Не знаю, видно, нет, но прям... Видишь, грязно как. Но это радует народу немного. Ой! Волны прям вообще меня прям сносит на самом деле. Ну вода прям теплая реально. Мне кажется, теплее, чем была да. Все разве что мы здесь были. Сегодня самое теплое. На улице не так жарко, может быть, поэтому не ощущается так сильный переход. Прям около берега он баламучит. Ой, пошла прям. Во, Волна идет, смотри-ка, большая. Почти до нас. Ё-карас, это Поба прям сносит. Подержи, подержи, я здесь куплюсь. А? Надо тут плавок взять. Опять. А ты аккумулятор? Брал. А ты аккумулятор брал? После аквапарка такая вода там легкая становится. Ты реально понимаешь, что типа? Фольвер. Да. Фольвер. Прям волны тебя так подкидывает нежелательно сегодня завтра, наверное, да, хотя бы. Была такая была волна. волна пошла, смотри большая какая. На вообще жестко. Грязная да. какая. Это было вообще сильное. А вот а, сейчас. Оказывается, объявили штурмовые предупреждение. Он на самом деле, достаточно сильные такие. Лешка, вон шел плавать. К берегу он накрывает так хорошо. А вон там, вдалеке стоит кораблик, на котором мы поедем вечером. Надеюсь, все-таки поездка не отменят, и мы сможем покататься. Примерно 30 минут спустя волны стали еще сильнее, мы уже переживаем то, что мы не увидим сегодня закатик, в любом случае увидим мы красивые облака, пока сидим там сашки на мыло, грязи чуть-чуть. Скажешь, что? Ай, колется тебе. И дети говорят, что ты это скупнись, вымой все. И лежит дальше, блин. Молодец.